Применять <свист> в играх каких-нибудь Наметает <свист> лед Кузьмин, какие-то Сейчас фотосессию для одного предложения нас пригласили на кар-шоу в Шанхай в апреле. И соответственно мы индивидуально составляем нашу профессиональную карту. Снимаем сейчас индивидуальную фотосессию для них. Ну, надеюсь, понравимся. Вот как это одевается. Подожди, с другой стороны. Да, да, да, да, да, да. да. Не знала баба, хлопот так пошла в Реддик <тес> Я подменяю Наташу не, не, подумали. Ты там, не подумайте, <тес> я не изменяю Наметает лёд Ты -да -да -да -да -да -да. не знал, ты писешь Подстаньте, блин Какую песню? Заезд будет с Рудем было играть мне уже она заела Что за песня? Грибы та грибы хит-хитя. Ну то что такое название, блин, это. Что ты ешь? Ничего. Я ем, когда у меня есть свободное время. А его очень много. А с собойки. Я думаю. Серьезно? Пускаешься? Я сейчас. Ну то, что я знаю, что я голодная, а вот эти петь вкусы, ты знаешь, здесь в магазин, что тебе что-то Лиза. Господи, Лиза. Это куда? А, лучше кляпа это не одевает, а ну, дорогая моя. Может померить? Что это такое? Для чего это Radical Fashion? Это такая маленькая завлекалочка. Не, не буду, на себя тебе подходит. Это берется вот так на Это кто держал борту до меня? Наташа. Это, вот так берете, вот. Даже можно применять в играх каких-нибудь. Вот так немного и одевается, в засовываете эту резиночку, и все еще не ваше просто. Так что можешь померить ее. Они хорошо. уже мои. <связь> Я без Хорошо. Так, хорошо, что, что я думаю, портретов на пульс, единственное, Настя, хочется лутки взять, давайте, что-нибудь такое просто видно. Взял, да? О, взялась, стеснялась, что -то. Тогда на эту номеру Вы можете Вы можете Наметает да, Я так, так, так, же так, же так, так. Только ну на меня, на меня больше ты ее тут. Ага, бро Сейчас, вестибулярная да, санция, Да, и не передумайте О, да Покосет окончен да, сто процентов, мы отстрелялись, круто. Завтра индийские танцы, будем пробовать что-то новое, поехала домой сочинять. Между нами тайне. Пусть теперь нас никто не найдет Мы промокнем под дождем И сегодня мы только вдвоем между... Да, всем доброе утро Меня зовут Ясмин Я специалист по восточным танцам И сегодня с девчонками Мы будем пробовать, изучать Наслаждаться Присоединяйтесь к нам 9 утра Radical Fashion прямой эфир. Мы снимаем Идийское кино, почти Танцы скоро сюда грудная пошла корпус уже торчит, и... торчит. А, и отсюда. цик цик цик цик ага. о, тяжело стояла ну, просто Я так не не да. Да. Да, а мне не нравится да мне а здесь ну тогда здесь уже просто но не вот этого нету так короче один два три разные последовательности ну это сложно